Инструкция по установке ie CP Type 1 на автомобиль Chevrolet Spark EV 2015 года. Перечень инструментов, необходимых для работы. Бокорезы. Рожковый ключ на 10, торцевой ключ на 13, торцевой ключ на 19, торцевой ключ на 7, съемник для клипс-обшивки, провод сечением 0,25 длиной не менее 60 см, паяльник 20-40 Вт, изолента, термоусадочная трубка 5 мм. Внимание! Автомобиль должен быть выключен, капот и зарядный порт открыты. Отключить клеммы АКБ с помощью накидного ключа на 10. Снять кронштейн крепления АКБ с помощью торцевого ключа на 13. Снять АКБ с автомобиля. Снять крышку с блока предохранителей и с помощью ключа на 13 открутить и снять шину питания. Необходимо получить доступ к проводке, находящейся снизу блока. Для этого следует вынуть блок предохранителей с посадочного места и перевернуть его. Среди проводов следует отыскать толстый красный провод с зеленой полосой плюс 12 вольт и снять с него 10 мм изоляции в удобном месте. Провод не разрезать! Припаять к этому проводу заранее подготовленный провод сечением 0,25. Тщательно заизолировать полученное соединение. Провести провод в арку левого переднего колеса через промежуток за левой фарой. Установить на место блок предохранителей. Установить на место шину питания плюс 12 вольт блока предохранителей и закрыть крышку блока. Дальнейшие работы рекомендуется проводить на подъемнике, соблюдая меры безопасности. Снять левое переднее колесо, используя ключ на 19. С помощью съемника для клипс снять 4 клипсы, крепящие подкрылок. С помощью торцевого ключа на 7 открутить 9 саморезов, крепящих подкрылок и снять его. Необходимо получить доступ к жгуту проводов, идущих от зарядного порта. Для этого следует расстыковать разъем в передней части арки и освободить жгут от пластиковой оболочки. Среди проводов следует оттаскать черный провод с синей полосой «Масса» и серый провод с коричневой полосой «Пилот-сигнал». Разрезать найденные провода в удобном месте, зачистить их и надеть термоусаточную трубку. Соединить провода АЕ-чипа с проводами автомобиля. Белый чипа с серым проводом с коричневой полосой, пилот-сигнал. Черный чипа с черным проводом с синей полосой, масса. Красный чипа с протянутым от блока предохранителей проводом плюс 12 вольт. Заизолировать полученные соединения. Прикрепить АЕ-чип к жгуту проводов с помощью изоленты и восстановить оболочку жгута и соединить разъем. Установить подкрылок, закрутив саморезы и вставив клипсы. Установить колесо установить АКБ и подключить к нему клеммы, в начале плюс, затем минус, прикрутить кронштейн крепления. Внимание! Если вы приобрели заранее запрограммированный АЕ-чип, сразу переходите к пункту 26 данной инструкции. Сообщить диспетчеру или ответственному работнику автоинтерпрайз ВИН-код автомобиля на табличке под лобовым стеклом. Подключить к зарядному порту автомобиля программатор, а его USB-разъем к ноутбуку. Запустить программу ID-Tag Programmer, ввести в окно программы ВИН-код автомобиля и нажать «Применить».